В Атлантическом океане бушуют уже три урагана, включая Ирму пятой категории мощности. Тропический шторм Катя, образовавшийся в Мексиканском заливе, обрел мощность урагана. Скорость вихревых потоков в районе циклона достигает 120 км в час. По прогнозам метеорологов, в течение двух дней ожидается очередное усиление порывов. В настоящий момент ураган Катя находится у берегов Мексики и движется на юго-восток со скоростью 4 км в час. Такой же прогноз дают относительно тропического шторма Хосе, который также усилился до урагана первой категории по шкале Сафира-Симпсона. Скорость ветра в эпицентре возросла до 120 км в час 33,3 метра в секунду. Накануне Национальный центр предупреждения ураганов присвоил урагану Ирма максимальную категорию. По последним подсчетам экспертов, эпицентр урагана, скорее всего, придется на самые густонаселенные районы штата Флорида, включая город Майами, и череду городов, расположенных к северу от этого города. Ураган вызвал повышение уровня моря на 5 метров, а в прибрежной зоне высота волн достигала 12 метров. Менее чем за сутки выпала трехмесячная норма осадков. Ураган Ирма практически уничтожил острова Барбуда и Сен-Мартен в Карибском море. На французской части острова Сен-Мартен мощная стихия уничтожила 95% инфраструктуры. На острове Барбуда разрушено 95% инфраструктуры и полностью уничтожено 30% объектов. В четверг тропический шторм обрушился на Пуэрто-Рико. В результате удара стихии из строя выведено 74% всех электросетей, без электричества остались более миллиона человек. жертвами урагана Ирма могут стать 37 миллионов человек, заявили в ООН. Как говорится в докладе ученых «АллатРа-наука»,